Добрый день! Вы искали лечение остеопороза? Отлично! Значит, вы понимаете, что терпение костной ткани не бесконечно. Когда в ней кальций начинает заканчиваться, риск патологического перелома от любого неосторожного движения начинает появляться. Но если вы искали волшебную таблетку с кальциями и витамином D, которые укрепят вашу костную ткань, вы нашли не то видео. Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качков, больше 25 лет, занимаюсь лечением различных заболеваний. И не лечу по отдельности остеопороз от артрита, от артроза, от остеохондроза, от э, хронического холецистита, либо энтероколита, от геморроя, от варикозного рушения вен. Организм это целостная система, и лечить его нужно в комплексе, целостно. И э, один из винтиков, да, это поступление кальция в организм. Потому что дефицит кальция примерно 200 заболеваний. Избыток кальция в продуктах питания, или в рационе, или в вашем организме тоже примерно 200 заболеваний. Поэтому бороться с кальцием нужно, бороться за него нужно. И обеспечить нужно процесс поступления кальция в организм. Ну, самый лучший источник кальция все-таки, он не исключается, это молоко. Но если вы считаете, что молоко это не для человека, не для человека, только молозиво. Потому что там антитела, антиинфекции, которые переболела за свою жизнь корова они нужны действительно теленку, но человеку они не нужны. Но все-таки молочные продукты человеку обязательно нужны. Когда говорят, что это уже не источник кальция, найти вам волшебную таблетку, немножко обманывают. Если э, так было, то телята тоже не росли. Почему-то для них молоко это источник кальция, а для человека нет. Л логика в другом. А ошибка в другом. Свежее молоко тяжело переваривается. И люди в возрасте, те, кто уже начинают лечить остеопороз, у них, как правило, есть дисбактериоз кишечника, у них, как правило, есть какой-то хронический панкреатит, какой-то там патология печени в виде жирового гепатоза, гепатита. Это все нарушает путь движения кальция в организм и уменьшает КПД усвоение кальция из продуктов питания. А основной продукт питания все-таки молоко. 250-300 грамм молочных продуктов в сутки, это суточная потребность кальция. Если попробуете заменить другими продуктами питания, то вам нужно будет за сутки съесть килограмм 5 картофеля, килограмм 8 морковки. Вот по зелени петрушки вы выиграете. Примерно 900 грамм зелени петрушки это суточная доза кальция. Правда попробуйте ее съешьте, а потом безболезненно избавьтесь от тех биологически активных веществ, которые попали с петрушкой. Потому что у женщины обострится как минимум, какие-то маточные кровотечения пойдут вне срока. У мужчин запрет просто-напросто простатит. Потому что такое количество раздражителей, проходя мимо простаты, они не оставят ее без внимания. Вот, э, я предлагаю совершенно другой вариант. Я предлагаю лечение и остеопороза, и заболеваний суставов, и других внутренних органов. Заодно обеспечим ваше речь не только кальцием, но и другими макро- и микроэлементами, а также витаминами, белками, жирами, углеводами, если вы начнете правильно питаться. Только правильное питание позволяет обеспечить все эти процессы одновременно, одним махом. Если вы ленивы по своей природе и не хотите лечить по отдельности те 30 тысяч болезней, которые сегодня известны человеку, которые находятся в МКБ 10 пересмотра, то э, ну, системный комплексный подход к вашему организму, к вашему здоровью, к обеспечению высокой работоспособности, это, наверное, ваш выбор. Вот. Почему? Потому что э, правильным питанием, правильным образом жизни, правильным ускорением э, процесса переваривания пищи и доставки всех э, полезных веществ по клеткам, в том числе и кальция в костную ткань, это все-таки э, его легко обеспечить. Лечение по методу доктора Скачко оно известно, оно проверено на тысячах пациентов. Ну, если вам это необходимо, если вы ленивый и хотите все-таки ну, жить, не только питаться таблетками и выполнять какие-то врачебные назначения, а жить легко и просто в этой жизни, обращайтесь.